Обзор магазина Остин Одежда, сумки, рюкзаки Свободный крой Разбеленные оттенки Мелкий рисунок Платье, халаты Вот что характеризует Сегодняшнюю коллекцию Магазина Остин Доступные цены Различного рода рубашки В полоску и не только. Свободный крой чисто белых рубашек классических. Ярким пятном в коллекции Остин выделяются цвета, такие как разбеленный желтый, рубашки, толстовки. которые можно комбинировать с шикарными зелеными брюками. Висят Все тут же рядом. Похожи на брюки банан. Они замечательно будут дополнять друг друга. Худи прямого кроя с капюшоном и с тонкой флисовой ткани, Зеленый и бежевый платье сафари. Брюки и пиджак зеленого припыленного цвета будут однозначно дополнять друг друга и согреют вас летним прохладным вечером также уместно шляпа солома платье сафари с металлическими пуговичками без рукавов на кулерке накладные карманы платье сафари черного цвета и неизменно футболки черного и белого цвета белая свободная, черная. и из трикотажа лапша для базового гардероба. Также я нашла интересный комбинезон, выполненный из льна, но на ощупь хочу сказать, что немножко лен колец, и выглядит комбинезон довольно эстетичным. Декором в данной модели являются вот такие симпатичные пуговички: джинсовые куртки бежевого и разбеленного зеленого цвета. Конечно, классика. Платье-майка и джинсовые шорты на защипах. Не сильно балует нас Остин различного вида рюкзаками и сумками. Вот рюкзак черный классического цвета, стежка. Он выполнен в виде кисета: Городской мини-рюкзак из соломы в отделке с черной эко -кожей. Очень симпатичный. Декор металлическая молния. Также есть бежевые брюки. Легкие из смесовой ткани, пояс выполнен на резинке и затягивается на кулирку. К любой из предложенной одежды будет замечательно смотреться сумка из гобелена, города Пензы, фабрика Шане.